Приветствую вас! Сейчас я хочу показать вам тепловизор теста 881-2. Ну, такой небольшой обзор, так сказать, с руки. Тепловизор поставляется э, в таком вот пластиковом пыле-влага защищенном кейсе, также защищен от ударов. Э, что мы можем здесь видеть? Сам тепловизор. Дополнительный, э, дополнительная насадка на объектив которая необходима для работы с объектами высокой температуры, чтобы матрицу не повредить. Блок питания, от которого можно э, как питаться, так и заряжать э, аккумулятор, встроенный в тепловизор. Флешкарта, кейс под флешкарту. Флешкарта сразу же установлена сейчас в тепловизоре. Там своя кестовская э, флешка производства теста. Здесь есть ключик шестигранник для э, того, чтобы устанавливать тепловизор на штатив. Э, этот ключ нужен для того, чтобы к тепловизору прикручивать вот такую вот э, платформу. Пробковое дерево здесь какое-то. Вот. Э, ремешок, документация, ну и э, под самим тепловизором можно найти гарнитуру. Сенхайзер для того чтобы делать голосовые заметки в момент проведения тепловизионных осмотров это очень удобно так как можно э, запоминать место съемки например делать голосовую заметку э, и говорить в нижней части э, левой стороны дома теплопотеря по фундаменту потом вы сохраняете эту заметку, и уже когда работаете с программным обеспечением за компьютером, вы можете слушать свои голосовые заметки, ну и, конечно, э -э написать что-то. Сам тепловизор, такой вот увесистый достаточно, находится в пластиковом, таком прорезиненном э -э защитном кейсе, который можно снять, он становится меньше значительно, если его снять. Ну, я его не снимал, никогда на осмотрах не снимаю. С левой стороны э, слот для установки флешки. Потом USB для подключения кабеля, чтобы скидывать фотографии. И разъем для подключения э, микрофона. Также э, разъем для подключения зарядки и питания тепловизора. А с другой стороны тепловизор тоже есть. Вот такая заглушка. Но это просто заглушка. То есть, ну, видимо, декоративная. Может быть для других моделей каких-то она могла использоваться. Ну, она. Вот эта вот э, настройка... Фокусировки она может быть здесь ручная. Очень хорошо, что в этом тепловизоре есть возможность фокусировки. Когда она стоит ручная, фокусируется с помощью вот этого кольца вручную. Ну и также можно переключить в механическую фокусировку, тогда фокусировка будет производиться качелькой под над курком. Включили сюда рукой уже не покрутишь, и вот этой качелькой сам объектив будет туда-сюда ходить и э, производится фокусировка. А здесь есть две функциональные клавиши перемещение по меню и джойстик. А у него есть несколько положений влево-вправо, вверх-вниз, ну и э, окей это подтверждение. Также есть кнопка Escape, это для того, чтобы перейти на шаг назад в меню, либо выйти. Ну и, соответственно, кнопка выключения тепловизора. Загружается где-то секунд, наверное, 15. Может, 20. Сейчас сниму крышечку. Это объектив. Это достаточно большой объектив. На лицевой части тепловизора имеется яркая светодиодная подсветка, которая позволяет когда вы производите осмотр в, тепло, в труднодоступных каких-то местах подсветить, чтобы вам было видно ну и также здесь вы видите посерединке э, камеру видимого спектра и как раз вот эта подсветка, она помогает делать видимые снимки э, ну, достаточно хорошего э, качества в трудно, таких, плохо освещенных местах э, ну и над объективом слева вот эта вот маленькая такая точечка это лазерный указатель так сказать, лазерный целеуказатель что тоже удобно, когда вы производите тепловизионный осмотр в присутствии заказчика вы можете ему указать на проблемное место не просто пальцем, вот вот здесь вот, а именно лазерным, лазерной точкой тепловизор включился ну и как пример вот наведем на стену, это внешняя стена комнаты одной из комнат Сейчас переключился для удобной фокусировки, что под одной рукой. Здесь можно менять различные палитры и подбирать палитру под условия съемки. Ну, то есть, какие-то удобные для... Внешних, внешних осмотров домов какие-то удобно для таких вот внутренних осмотров помещения но это сейчас неважно в какой палитре производится осмотр потом в программном обеспечении вы можете выбрать также любую палитру ну там настроек очень много на самом деле сейчас вот здесь например видно пожалуйста это трубы батареи отопления видно что одна холоднее другая теплее температура, угу. окна дырявые все, там и инфильтрация есть воздуха, и охлажденные поверхности. На самом деле та температура, которая отображается сейчас вот в центре, ну, она условна, потому что вообще под каждое условие съемки нужно правильно выставлять коэффициент э, отражения, излучения. В настройках э, есть возможность выбрать, например, вот такой вот режим двухточечный. Это позволяет сравнить два объекта сравнить разницу по температуре. Вот, например, слева вы видите 25 градусов стена, справа 22, более холодная. Также один из наиболее удобных режимов измерений здесь это холодная и горячая точка. Сразу на экране показана максимально холодная точка, максимально горячая точка, которую обнаружил тепловизор. Можно сделать сразу фотографию, нажимаете на курок, Делается фотография. Неважно на самом деле, какие точки здесь у вас были выбраны на отображении. Потом в постобработке в приложении вы можете выбрать э, сами точки, какие хотите понаставить. Можно записывать аудиозаметки, про которые я вам уже говорил. Вот. Для того, чтобы сохранить, повтор нажимаете курок и изображение сохраняется. Что здесь еще есть? Можно посмотреть изображения сделанные. Нажимаете показать изображение, попадаете в галерею. Можно создавать папки, удалять папки, изображения, просматривать. Когда вы открываете просмотр, вы сразу видите тепловизионную картинку и внизу картинка видимого спектра. Когда вы будете скидывать на компьютер, это не будет в таком виде. Эти два изображения не будут отдельно. Здесь они просто для удобства просмотра накладываются друг на друга. Пожалуйста, это лазерный указатель на проблемное место, что очень удобно. Можно включить подсветку. Подсветка достаточно яркая, светодиодная. Нажимаете кнопочку свет. Цвет, да, вот они включились, светодиоды. Достаточно яркие. И можно теперь как самому смотреть в каких-то труднодоступных местах, что там где там какие проблемы есть ну и также э, делать фотографию чтобы на фотографии было что-то видно в темноте эти кнопки можно назначать по своему желанию на одну из каких-либо функций на подсветку, на лазер на палитру и так далее вот у меня назначены палитры и свет здесь максимально такие часто используемые функции так сказать ну и теперь прям вот так с экрана вам покажу немного программного обеспечения не очень наверное будет видно но ничего страшного приложение бесплатное производитель теста можно скачать на официальном сайте для примера откроем одно изображение тепловизионное и ну, вот, пожалуйста, изображение тепловизионное, изображение видимого спектра. Здесь шкала температурная. Вы можете делать какие-то отметки, какие-то области выделять. Вы можете в этих областях изменять коэффициент отражения, коэффициент излучения. Ставить точки и отметки температуры. И очень удобно. Внизу можно писать описание каждого изображения. То есть взяли, написали изображение. Написали, взяли, написали описание. Потом нажали кнопочку «Сохранить». И это описание сохраняется под конкретно этой, этим изображением. Вот. Потом, когда вы будете добавлять в отчет, эти описания останутся. Нажимаем кнопочку «Отчет». И есть мастер составления отчета. Это такой серьезный помощник. Человек, который занимается тепловизионными осмотрами. Выбирайте шаблон отчета. Ну, например, ну, вот один там, Maxi Picture. Выбирайте, это будет большая картинка тепловизионной, малая картинка э видимого спектра. Добавим еще какой-нибудь файл. Например, вот этот. Ну, мож можно еще какой-нибудь добавить. Вот В следующем пункте... Информация по объекту, а здесь описание работы. Указывается и название отчета, которое будет писаться э, на каждой странице. Потом дата проведения измерений, дата составления отчета. А в кратком описании работы, э, что хотел от вас заказчик. Пишите, э, найти теплопотери, например, в помещении. Далее, на следующем шаге вы пишете вывод обязательно по тепловизионному обследованию. Вы его можете ранее составить в Wordовском файле, потом сюда просто скопировать. И нажимаете кнопку «Далее». И система автоматически создает вот, документ, в котором размещает все тепловизионные э, изображения, видимые изображения, комментарии к изображениям, ваш вывод, а также другую техническую информацию, такую как э, серийный номер тепловизора, дата съемки, время съемки, там, температуру, если вы указывали, какую температуру точек, Коэффициент излучения, отражения, э, ну и, в общем, много всякой информации. Очень помогает эта программа Составления отчетов. Конечно, некоторые шаблоны очень перегружены технической информацией и иногда они, эта информация, там, например, как имя файла, да, оно ну, не нужно просто заказчику. Вот. ну, надо смотреть по шаблонам, какие здесь бывают шаблоны. Да, еще хочу показать вам. Э, как извлекается аккумуляторная батарея. Нажимаете в нижней части вот эту кнопку и извлекаете батарею. Батарею можно э, перебирать, на самом деле, отдавать специалистам, которые там за пару тысяч рублей переберут э, батарейку, переберут эти, заменят там элементы питания и она будет как новенькая. Э, у меня вот в этом тепловизоре уверенно хватает на там несколько часов там 2-3 часа постоянной работы на осмотре спасибо что посмотрели всем пока